Всем привет! В эфире «Универ Ньюз» студии Валерия Муратова. Итак, смотрите сегодня. Торжественное открытие 10-го международного фестиваля школьных учителей. В КФУ состоялся последний этап набора магистрантов на программу двойного диплома «Петролиум Инжиниринг». Воспитанники IT-лицея КФУ взяли бронзу Олимпиады. На базе Елабужского института КФУ открылся международный фестиваль учителей. Подробности смотрите далее.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 ректором, который является вашей земля, который приветствовал. Он беспокойный человек из Японии. Потому что при всем глубочайшем уважении, и они заслуживают это уважение плеято ученых, и по многим направлениям Казанского университета создаем, уже догоняя самих себя, может быть, и многие направления в мире, счастье медицины. И вы можете.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 Также на международном фестивале школьных учителей обсудили создание полилингвальной школы в Елабуге. Подробнее в следующем сюжете. В рамках международного фестиваля школьных учителей состоялось совещание о создании первой в Елабуге полилингвальной школы. В заседании приняли участие государственный советник Республики Татарстан Ментимер Шаймиев и заместитель председателя Госсовета Татьяна Ларионова. Деятельность полилингвальной школы будет ориентирована на изучение школьниками учебного материала параллельно на трех языках – русском, татарском и английском. Елабуга – второй город после Казани, где реализуется данный проект. Учителей для школы будут готовить в Елабужском институте КФУ. Очередное обсуждение проекта планируется провести на следующем фестивале школьных учителей. К следующему фестивалю мы постараемся еще, еще лучше подготовить. И какие еще в республике технологии, где еще за рубежом. Для того, чтобы особенно счастье создания полингважных школ, мы не упускали, не упускали время. Такое понимание, коль у нас есть, думаю, что мы быстрее движ... двинемся вперед. Артем Дупичкин, Селена Иванова, Айдар Нурмиев, Универньюз. В КФУ прошел заключительный этап набора магистрантов на программу «Петролиум инжиниринг», направленную на подготовку высококвалифицированных специалистов для нефтегазовой отрасли. Подробности далее. В Казанском федеральном университете прошел второй этап отбора кандидатов на обучение по уникальной магистрской программе двойного диплома «Петролиум инжиниринг». В случае успешного прохождения тестирования и собеседования у кандидатов будет возможность получить образование в КФУ и в Имперском колледже Лондона. Я сейчас на данный момент очень волнуюсь, потому что предстоит собеседование с представителями компании «Роснец» и с представителями нашего института и «БП». Узнала об этой программе в ходе обучения. Преподаватели рассказали, что в будущем году открывается новая кафедра, которая поможет нам, студентам, развиться как специалистам высокого уровня. Перед собеседованием со студентами состоялась официальная встреча с партнерами, компаниями «Роснефть» и «Бипи», на которой представители института рассказали делегатам об основных этапах становления университета, в частности, Института геологии и нефтегазовых технологий. Отдельное внимание было уделено прорывным проектам университетских ученых. Собеседование начиналось с представления кандидатов, которые за три минуты должны были на английском языке рассказать о своих главных достижениях и успехах. После этого представители компании задавали дополнительные вопросы, которые помогли им определиться с выбором магистрантов на программу. Ты заходишь, и 17 представителей компании сидят с опытом, взрослые. Ты не знаешь, как они могут задать вопрос по профильному образованию, либо по soft skills и так далее. То есть это очень напряженно. Но после первых минут все начали, когда уже улыбаться, как-то поддерживать. Более-менее успокоился. Уже 8 августа будет возможность узнать имена 10 магистрантов, которые будут проходить обучение по данной программе. Получая образование, они смогут найти себя в любых сферах, связанных с разработкой нефтегазовых месторождений. Айгуль Гемодиева, Виолетта Вбасова, Универньюз. Воспитанники IT-лицея КФУ стали бронзовыми призерами 12 Всероссийской полевой олимпиады юных геологов, которая проходила в городе Берцк Новосибирской области. Подробности смотрите в следующем сюжете. С 26 июля по 5 августа в городе Бердск, Новосибирской области состоялась 12-я Всероссийская открытая Олимпиада юных геологов. На мероприятии приехали 39 команд из 29 регионов России и 6 стран ближнего зарубежья Монголии. Команда Ферсман IT-лицея Казанского федерального университета вошла в тройку лучших, взяв бронзу Олимпиады. Нашему геологическому клубу Ферсман 4 года. Ну, за этот небольшой срок мы прошли большой путь от, нашей, от наших первых походов до призового места на Всероссийской Олимпиаде. Родначальником этого кружка являюсь я, но, разумеется, нашей сегодняшней победы не было бы без э, помощи Института геологии Казанского федерального университета. Также честь Татарстана представляла еще одна команда школьников «Геобарс», которая по итогам Олимпиады заняла четвертое место. Всероссийская полевая Олимпиада юных геологов – это достаточно сложная Олимпиада в силу того, что там присутствует 11 соревнований еще 4 конкурса. И каждому из конкурсов, конкурсов надо отдельно готовиться. Поэтому нагрузка на ребят ложится значительная. Причем это полевая Олимпиада. Это и геологический маршрут, и составление геологического разреза, и соревнования по гидрологии. Очень-очень большой объем работы проделан нашими юными геологами, а подготовка велась в школе юного геолога в Институте геологии и интеллектуальной Казанского федерального университета. Следующая всероссийская полевая олимпиада юных геологов пройдет в 2021 году в Екатеринбурге. Лилия Талипова, Ленардов Летеяров, Универньюз. На этом все. Смотрите нас в социальных сетях. Еще увидимся.